yeah Всем привет! И сегодня в этом видео мы поговорим с вами о действительно классном приложении, про которое почему-то мало кто рассказывает из нынешних техноблогеров. Речь пойдет о программе, благодаря которой можно скачивать музыку из интернета и слушать ее на своем iPhone абсолютно безлимитно, в офлайн, бесплатно, без интернета и так далее. Причем, что самое интересное, музыку можно скачивать практически откуда угодно, из нашего любимого ВКонтакте, различных сайтов и так далее. В общем, будет максимально информативно и интересно, приготовьте свои айфоны к действию, мы начинаем! ПОГНАЛИ! Приложений для скачивания музыки из ВК в обход различных ограничений в лице тех же подписок действительно много, однако далеко не все являются стабильно работающими, а уж тем более доступными для скачивания из официального магазина приложений на iPhone. Вот честное слово, как же меня иногда бомбит, просто смотришь какое-нибудь видео о такой программе, переходишь по ссылке в App Store, чтобы скачать ее, и бац, а приложение то недоступно, удалено в связи с несоблюдением авторских прав. Или пользовался ты такой программой неделю или месяц другой, а через этот самый месяц из-за ВК уже ничего не качается и приложение просто перестало работать, весь функционал пропал, а от самой программы осталась лишь одна иконка и название на рабочем столе твоего устройства и вообще хорошо, если при этом оно не захламляется рекламой. Ставь лайк, если у тебя такое было. Увы, но это не редкость и даже те приложения, которые доступны для скачивания и те, о которых я вам так или иначе рассказываю на своем канале, к сожалению рано или поздно перестают функционировать должным образом. Теперь скажите честно. Ну вот и хочется вам постоянно создавать, например, один и тот же плейлист, качуя из одной программы в другую, так как одна за другой перестают работать. А про те, которые якобы бесплатные и не берут вообще никаких подписок даже за простейшие функции, я вообще молчу. Покупаешь подписку, а через месяц это самое приложение уже становится кирпичом. Давайте так, прямо сейчас я вам покажу действительно крутое, стабильно работающее приложение для скачивания музыки из ВК и других ресурсов на ваш iPhone, которое точно не удалят, ибо оно не нарушает ни авторские права, ни правил App Store и, что самое главное, без всяких подписок и снятия денег с ваших карт на не пойми что. Вы пробуете утилиту, скачиваете ее, пользуетесь, немного в порядке наоборот, но тем не менее, и если у вас все работает, то вы ставите лайк этому видео и подписывайтесь на канал. А если нет, то тоже лайк и можете подписаться, из двух зол выбираем меньше. Благодаря этому приложению можно не только загружать музыку из того же БК, но и не менее Популярного сервиса Siphon.cc мы скачиваем приложение Cloud Music музыка в офлайн по ссылке из описания к этому ролику. Далее переходим в стандартный браузер Safari и открываем сайты по типу Hitmo, Сифон или KissVK для скачивания музыки из ВКонтакте. Однако вы можете найти абсолютно любой другой сайт, чтобы скачивать музыку абсолютно бесплатно, но эти, которые я перечислил ранее, удобнее всего. Затем ищем любой нужный нам для скачивания трек и загружаем его как музыкальный файл в стандартный загруз файлов. После, наши новые испеченные треки загружаются в стандартное приложение файлы на iPhone. Следующий шаг, запускаем Cloud Music и в первой вкладке импорта листаем вниз до раздела FileZap, кликаем на него, после чего открывается шторка из наших с вами недавно загруженных файлов на iPhone, среди которых наши с вами треки. Для удобства, музыку можно загружать в программу как поодиночке, так и одной пачкой, то есть целыми папками. По-моему, второй вариант это мега удобно. Теперь открываем вкладку где у нас отображается вся наша медиатека с музыкой, которую мы скачали с вами из интернета в офлайн. Да даже прямо сейчас закрою приложение и в авиарежим телефон поставлю, чтобы вы убедились, что это не очередной лохотрон или рекламы не пойми чего. Как видим, все действительно работает. Да уж, в этот раз нашел для вас необычный, но вечный метод, которым не стыдно поделиться с вашими друзьями в социальных сетях. Такие дела.